Многозадачность на iPhone и iPad, пожалуй, это один из самых странных элементов, которые присутствуют в операционной системе для яблофонов и яблопланшетов. Я не знаю почему, но большинство владельцев техники Apple все еще верят в миф о том, что если закрывать приложение из многозадачности на iPhone и iPad, то ваше устройство будут держать зарядку дольше от одного заряда, опять же, батареи. Однако, сегодня в этом видео мы поговорим с вами об алгоритме работы этой самой многозадачности, задачности, почему все-таки не стоит закрывать приложения и так далее и тому подобное. Поехали. Признаюсь, что до пары до времени тоже верил в народные байки, мол при закрытии всех приложений из многозадачности на iPhone и iPad устройство будет держать зарядку куда дольше, нежели чем с запущенными программами в фоне. Итак, давайте по порядку. Почему же не стоит закрывать приложения из многозадачности в iOS? Лучшие лайфхаки и скрытые фишки твоего iPhone, туториалы по Photoshop и Sony Vegas а также годные летсплеи по танкам и просто отлично сделанный контент на канале Макса The Ascall Show. Подписывайся скорее, ссылка в описании. Дело в том, что у любого электронного гаджета, будь это смартфон, компьютер или смарт-часы, присутствуют такие элементы, как постоянная и оперативная память. Первая используется для долгосрочного хранения данных, вторая для временного использования. Так вот, когда рядовой пользователь запускает либо открывает какие-либо приложения на своем яблофоне или яблоположении Планшете, все они загружаются в оперативку и отрисовываются в многозадачности. Если пользователь их не использует, программы остаются в замороженном состоянии. Короче говоря, если мы будем выгружать приложение из многозадачности, то проценты заряда аккумулятора будут таять гораздо быстрее, нежели если не делать этого. Кстати, этот факт подтвердил один из представителей компании Apple. Вот такая история. Вы смотрели канал Apple Finder? Совсем скоро увидимся! До встречи, пока!